Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Достон, в нашей галактике сложные времена, так как наш канал захватили штурмовики, не эти, а ребята из канала English Show, да-да, сегодня именно они проведут этот выпуск, а я в свою очередь сделаю видео на их канале, итак, смотрим диалоги из фильма Star Wars, Звездные войны. They want me to spy on the Chancellor. That's treason. We are at war, Anakin. Why didn't the council give me this assignment when we were in session? This assignment is not to be on record. The chancellor is not a bad man, Obi -Wan. He befriended me, he's watched out for me ever since I arrived here. That is why you must help us. Итак, первая фраза, которую говорит Хейден: They want me to spy on the Chancellor. They want me to spy on the chancellor. They want me to. Это очень интересная конструкция. Она называется complex object в английском языке. И сложное дополнение в русском мы ее называем. Звучит пугающе, но на самом деле это не так уж сложно. Это сложное дополнение, оно в предложениях часто заменяет наши русские слова. Что, чтобы или как. То есть в предложениях, которых мы обычно используем эти слова, в английском они не используются. Например, I want you to know. Есть знаменитая песня «За этой селены Гомес». «Я хочу, чтобы ты знал». I want you to know. Очень часто сложные дополнения используются, когда мы хотим, чтобы кто-то сделал что-то. «I want you...» или «I want somebody do something». Например, «I want you to wash the dishes». «Хочу, чтобы ты помыл посуду». Или «They want me to stop joking». «Они хотят, чтобы я перестал шутить». Или «We want our parents to come to the concert». Мы хотим, чтобы наши родители пришли на концерт. Что касается нашего предложения, он говорит: They want me to spy on the Они хотят, чтобы я шпионил за канцлером. Слово спай переводится шпион или шпионить. Спайон это шпионить за кем-то. Дальше Хейден продолжает: But that's treason. That's treason. Слово treason означает измена, либо измена государству. И он говорит, да это же измена государству. На что Макгрегор отвечает, we are, at war, Anakin. we are at war, Anakin. Мы находимся на войне, мы в состоянии войны. At war, это находиться в состоянии войны. Вот еще несколько выражений с этим предлогом at. Например, at peace, быть в мире, в состоянии мира с кем-то. Или, например, at work, за работой. Или, например, at leisure на досуге. Дальше Хейден продолжает. Why didn't the cancel give me this assignment? Why didn't the council give me this assignment? Пока на этом остановимся. Хэйден говорит. Why didn't the cancel? Cancel это совет какой-то. То есть в данном случае совет. Кого там? Макс директоров? <laughs> Я Макс не смотрел, звездные войны понятия не имею. Совет, просто они, Макс что-то там. Why didn't the cancel? Или why didn't they? Это классная конструкция, которая означает почему они не... Часто мы используем конструкцию why don't you? Why don't Don't you love me? или Why didn't you, why didn't you call me? для того чтобы побудить кого-то к действию, что-либо сделать. То есть Why don't you do something? Почему бы тебе что-то не сделать? Или почему ты это не делаешь? Например, кто-то вам говорит: I have a headache. У меня болит голова. Тогда вы можете сказать ему: Why don't you take a medicine? Почему ты не принял лекарство? Или почему бы тебе не сделать это? Не принять лекарство? Или, например, Why doesn't Sam go to the dentist? Почему Сэм не идет к дантисту? Почему он этого не делает? Поэтому Хейден, говоря Why didn't the council give me this assignment? Говорит, почему они этого не сделали? Слово assignment означает назначение или задание, или поручение. Как глагол assign означает назначать, поручать, давать задание. А вот приставка meant делает из глагола существительное. Вот несколько примеров, как приставка meant превращает глагол в существительное. Например, manage. Это управлять, а менеджмент это управление. Pay – это платить, а payment – это платеж. Итак, assignment – это назначение. Предложение продолжается. We Когда мы были на заседании. Итак, we Полное предложение означает, почему они не дали мне это задание в то время, пока мы были на совещании. Как прошло совещание? Ну, оно сначала началось, а потом закончилось. МакГрегор дальше говорит. Это очень интересное предложение. Record в данном случае означает архив, данные или учет. И это предложение означает, что это задание, это поручение ни в коем случае не должно отразиться в отчетах. Но давайте поподробнее разберем здесь небольшую конструкцию is not be. Модальный глагол be to имеет значение обязательности и используется в настоящем или прошедшем времени, и для него нам нужен инфинитив плюс частичка to. В каких случаях мы используем модальный глагол be to? Во-первых, мы используем его, когда какое-либо действие необходимо по плану или по расписанию. Во-вторых, мы используем модальный глагол be to при категорическом запрете чего-либо. А еще мы используем его для обозначения предопределенности или неизбежности чего-либо. И последнее, мы используем его для описания принципиальной невозможности чего-либо. В нашем случае, в нашем предложении из not be, это категорический запрет на какое-либо действие. Поэтому предложение означает, что ни в коем случае это поручение не должно отразиться в отчетах. Вот вам пару примеров с модальным глаголом be to. When you are to come to dentists. Когда тебе нужно идти к зубному, то есть когда тебе необходимо это сделать. Или такой пример Strangers are not to enter the stage. Незнакомцам запрещено заходить на сцену. В данном случае модальная конструкция B2 запрещает какое-либо действие. Дальше Хейден продолжает. The chancellor is not a bad man, Он говорит: He befriended me. He befriended me. Слово befriended переводится Подружески относиться Помогать в чем-либо, способствовать То есть он ко мне подружески всегда относился Кейден продолжает, разделим это предложение Вообще фразовый глагол watch out переводится Быть осторожным Но вот watch out for someone означает «заботиться о ком-то, за кем-то присматривать». То есть, наш герой говорит, что о нем заботились, за ним присматривали. И дальше он продолжает предложение ever since, I arrived here. He's watched out me «ever since I arrived here». «С того времени, как я сюда прибыл», «с того времени, как я сюда приехал». «Ever since» означает «с тех пор, как» или «с того времени». И поэтому полностью предложение переводится «он за мной присматривал, заботился обо мне с того момента, как я здесь появился, как я сюда приехал». Я не улыбаюсь, да, совсем? И Макгрегор завершает наш сегодняшний отрывок предложением That is why you must help us. That is why you must help us. Вот почему ты должен нам помочь. Они хотят, чтобы я шпионил за каслером. это же с беда государству, я адекет. Почему бы совет не дал где-то до значения, когда бы были до заседания? Это до ни в коем случае не должно сдачиться в протоколе. Но канцлер неплохой человек, Коби Ван. Он относится ко мне дружелюбно. Он заботился обо мне с того момента, как я прибыл сюда. А вот почему-то должен помочь там. А если вы хотите заниматься с личным преподавателем, то вы можете оставить свою заявку под нашим видео, то есть под видео на нашем канале. Ссылка будет в описании. И первое занятие бесплатно. Подписывайтесь на канал Достона. если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Ссылка будет в описании. Это были English Show. Пока!